Здравствуйте, друзья! Вот сегодня мы опять в моем цветочном уголке. И я хочу сегодня вам показать те растения, которыми, которые меня увлекли этим летом и которые я советовала бы для самых начинающих цветоводов. Я сейчас выберу все самое простейшее в уходе и покажу вам. Вот, я подобрала небольшую коллекцию растений, которые подойдут каждому начинающему цветоводу. Это, как вы видите, суккуленты. Это у нас Каланхое. Это у нас Сансивери. Чем они мне понравились, эти растения? Во-первых, тем, что нужен элементарный уход. Если у вас окно западное, восточное или даже северное, на этом подоконнике при ярком освещении, желательно, чтобы не было все-таки прямых солнечных лучей, у вас будут прекрасно жить эти растения. Элементарный уход не сажать в большую, большой объем. Мы высаживаем растения только по размеру самого растения. У них не очень большая корневая, поэтому не нужен огромный горшок. И полив, чтобы был умеренный, не чрезмерный полив. И успех вам гарантирован. Вот. Эти растения легко выращивать, легко размножать. Некоторые суккуленты размножаются вот такими листиками. Как вы можете увидеть у меня. Вот, пожалуйста, уже опускают новые росточки. Или небольшими детками так скажем вот Ой. здесь вы можете видеть молодые отростки которые со временем можно отсадить грунт подойдет универсальный или бедный вот Ваши растения будут жить единственное условие, не заморозить и не перекормить, не перелить, вернее. С колонхоя немножко больше мороки. Я пока только осваиваю это растение. Ну, как я уже узнала, для того, чтобы цвел колонхоя, его надо очень хорошо обрезать и постоянно омолаживать. И вот в такое время, когда маленький световой день, колонхоя с удовольствием будет цвести. Вот все мои маленькие советы для начинающих цветоводов, тех, кто желает, чтобы у него были новые, живые, зеленые питомцы. До новых встреч, всем мира и добра. И хорошего цветения в вашем растении.